Так, Мерси, так посмотрим, что будет, что будет, ну это слишком нагло, 60 хп, хп не проходит, и все. забил его все таки Так, есть, так, есть. Ой-ой-ой, нормально, нормально. <свист> <свист> На митте просто меня вы, вы, вы, выбил. <свист> <свист> <свист> <свист> ладно, ладно. Хохо. <свист> Скушал все-таки. Оба-на. Вот это быстрый раунд был. Я не знаю даже, сколько он длился, но он очень быстрый был. Так. Так. Есть. Оба. Ой-ой-ой. Ой, хорош, хорош, хорош. Nice. <laughs> Ладно, стоило попробовать. <laughs> так, ноу-слипе no против тренера, Давайте, давайте. Ой-ой-ой. Когда брейкалы, лучше это не делать. Слипи. Ууу, Д2 залетает. Так, что будет сейчас? Давай, показывай. О, красавчик. 328. Хорошая команда была. Но было бы еще лучше, если бы мог чуть-чуть больше сделать. Усиления не хватает. А, но упор это, конечно, очень нагло от No Sleepy. Но надо еще ему немножко научиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Забивает. Забивает как хочет. Хо -хо. Проходит колесико Так, ох ты, хорош так. иногда кажется, если честно, что Ну, Слипи это Как этот Скажите Как ИИ играет, да? Как компа поставили просто И он, короче, здесь против нас просто борется А он прикалывается, сидит там у себя дома Так, ну вообще так хорошо он Хорошо сидел в блоке, но в конце что-то Забылся совсем так, телепорт, ну, не надо было так, если ФБшка сейчас зайдет, то... Чуть-чуть. Остается 80, не смог забить. Так, Мерси. Так, посмотрим, что будет, что будет. Ну, это слишком нагло, 60 хп. Хп не проходит, и все. Забил его все-таки. Киллрон, но вроде бы так пока придет. У, -у, -у, -у летает кБ. И второй кБ взлетает тоже. <laughs> так, не попадается здесь на брейк. Хауэй ставит. Так. Что будет делать? Что будет? Два вниз два. Так, так. Что тут будет? Осторожно, осторожно, да. Последний удар, последний удар. Давай. Одна тычка и готово. А -а -а, сейчас украдет джинсику и будет опять сколько? 21 хп. Осторожно, осторожно. Один не неверный удар, и забирай раунд. Ну, очень напряженно было. У каждого игрока сейчас по тысяче жизней. Так, что это было? Тебеги? Или не знаю, что нажимать? Так, так, проверяет, проверяет. Что сейчас будет делать? Оверхеды почему-то не делать строго. Осторожно, осторожно. Все 37 хп, и все забрал раунд. Но здесь он что-то чуть-чуть... Не в сухую его замочил опять уже всю жизнь сохранил 1000 и опять лишается ее так 200 ого 340 за только 7 ударов но это что-то совсем чип так Серега есть футбол что будет делать пылесос или нет нет и что бруталка не бруталка или просто мерси? RedenPalab. Так, есть Мерси, так, давай, что будет делать, что будет делать? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой ой это прям, ах, жаль-жаль-жаль, но было, блин, очень близко, очень близко. Так, сейчас еще будет сплэш у нас, как следующий, кинг, привер и потом я. Да, неплохой счет сегодня, походу мне надо брать шау, потому что что то Крейн 큰... не хочет вставать с трона. Либо, получается, надо брать уже Скорпа. Скорп, Скорп тоже э, хорошо заходит против Крейна, так что зарубите себя на носу.